Большое спасибо, уважаемые друзья, коллеги, вижу много знакомых лиц, что пришли на доклад. Мне очень приятно открывать, открывать сегодняшние лекторию именно в этой секции, потому что на самом деле, ну я как айтишник, представляю высшую школу информационных технологий, все время есть такой вот «я не математик, я программист, я как-то не знаю, у меня не идет матан, идет программист, или наоборот, у меня не очень». Ребят, вы даже не представляете, как вы заблуждаете, когда вы говорите такие вещи. И сегодня в том числе мы будем говорить про то, насколько математика повлияла на развитие э, того, что мы называем IT. Но, конечно, в первую очередь программирование как такового. Вот. Поэтому доклад сегодня так и называется. Ну, короткое название, мы любим короткие названия. Math for IT. Математика для IT. Э, как развитие математической мысли привело нас к современному информационному обществу. Кликер работает? Работает. Сегодняшнее, мне сказали, с микрофоном или без меня слышно, нормально? Посмотрим, просто протестируем. Давайте выберем, так лучше или так лучше? С микрофоном лучше, хорошо. Наши сегодняшние вопросы, которые мы разбираем, это то, а, вот эти два, кто такие математики, кто такие программисты. Ответов я сейчас не требую, на некоторые вопросы я ответов от вас попрошу. Но я никакое серьезное выступление не начинаю с того, чтобы не рассказать, как я говорю иногда, раз мы из университета, надо сначала поумничать, прежде чем говорить что-то важное. А дело в том, что чтобы понимать какую-то проблему, надо посмотреть на то, почему она возникла и почему сложилась та или иная ситуация, которая к чему-то нас привела. И если мы говорим про развитие науки и технологии, то... Самое важное, на что, на мой взгляд, надо обратить внимание, чтобы прийти в контекст, это такой феномен, как промышленная революция. Неожиданно, да? Про математика, IT, что-то такое. Смотрите. Промышленная революция – это а, историческая эпоха. Это не событие, а целый период, когда сменяются ключевые технологии, ключевые человеческие отношения, когда меняется мир за счет развития в первую очередь технологии и науки. Всего у нас классифицируют четыре промышленные революции. Первая началась в Великобритании, в Англии тогда. За счет буквально трех изобретений. Это паровой двигатель, это текстильный станок, это выплавка ковкового чугуна. Ну и открылись производства, фабрики, вот Здесь вот этот текстильный станок. Вот у нас машина, как она называлась в некоторых источниках, машина для поднятия воды посредством огня, если я правильно помню название в одной художественной литературе. Мансур, правильно? Итак, вторая промышленная революция началась в середине 19 века, когда у нас появляется э, бессмеровский способ выплавки стали, очень дешевый, что сразу взрывает промышленность металлургии, литейную промышленность, появляются железные дороги и распространяется уже сталь в том э, объеме, как мы привыкли в нашем мире. Это э, колоссальный производит э, влияние на э, производство, появляется поточное производство, также развиваются другие науки, химия, физика которая рождает уже свои производства, химическое производство, электрическое производство, выходит вперед машиностроение. По третьей промышленной революции понимает научно-техническую и информационную. Но это уже понятно. Это коммуникация, то есть телефоны, радио, компьютер автоматизированные системы. То, ну, что мы называем, собственно говоря, уже близким к современному цифровому миру. И вот четвертая промышленная революция вроде как начинается сейчас. И вроде как вот ее ключевые тренды, то есть это нечто такое интеллектуальное, это искусственный интеллект, это интеллектуальная робототехника, это 3D-печать, big data, интернет вещей, ну а также квантовые технологии, о которых как раз после этой лекции расскажет вот Александр Валерьевич Васильев. Надо понимать, что мы всегда живем на стыке промышленных революций. И вот сейчас мы живем на стыке 3 4 промышленной революции. У пришли организаторы, я про промышленные революции, а не про, не про математику. Итак, мы живем на стыке промышленных революций. Сейчас стык 3-4. И при этом пользуемся еще объектами первой и второй промышленной революции. И каждая последующее влияет на предыдущую. Например, узнаете эти устройства, пользуемся мы ими сейчас. Конечно, пользуемся. Что, вы телефонами не пользуетесь? Или вы не ездите на автомобилях? Но можно ли современные их аналоги перенести в ту, в, ту, в, те, в ту эпоху, когда они возникли? Нельзя. Потому что уже совре... они строятся уже по-другому. Потому что... Слайд выкинулся у меня. Ну, частности, автомобиль, да? Третья промышленная революция. У нас автомобиль, вмонтирована э, куча электронных устройств. Электронная диагностика, электронные краш-тесты, моделирование автомобиля, умные материалы Даже четвертая промышленная революция Проходите, пожалуйста, уважаемый гость Если, если хотите, <проходите>, проходите Итак, уже четвертая промышленная революция тоже нашла отражение в к Tesla, интеллектуальный автомобиль Вроде как оно Ну и вы думаете, при чем тут у нас математика ну Давайте начнем вот с чего что у нас такое математика и с какого момента она начинается? Вот у нас картинка. Что я хочу сказать этой картинкой? Можно говорить. <звы> Что? Это, это да. Я еще с Ансартом участвую через час. Это я начал его, да. Что же он хотел сказать этой картинкой? Чем больше мечей, okay. тем больше я вам да а, мы, не потём, не посеял, не Привлема, мы убираем один трек. Да, хорош, не так все В том смысле, что я намекаю, что к двум мечам добавляем один, к двум яблокам добавляем одно А операция это одна и та же Я говорю про то, что нам не важно, что мы складываем, мечи или яблоки Я предупреждал кое о чем сегодня, Ром Абстракция, конечно же нам не важен объект, которым мы занимаемся, мы умеем абстрагироваться, мы математики, в этом наша сила. Благодаря абстракции математика это царица наук. Математики не важно 12 вольт и 12 литров. Поэтому математика везде применяется. Все технологии построены на математике. Вот Данис Карлович не даст, не даст соврать. Проектор по научной деятельности университета. Спасибо. Так вот. Это то, что делает математику царицей наук. И кто такие математики? Это гуру абстракций, не более того. Люди, которые профессионально всю жизнь занимаются абстрактными конструкциями. И вот эти формулы, теоремы, то, что не любят студенты, когда, ну, которые не любят математику. Ребята, это только проявление абстрактного мышления. Их формализация не более того. Кстати, одно из главных отличий человека от животного, которое выделяют ученые, это умение абстрактно мыслить. И у вас у всех за плечами около 10 лет школьной математики. Вы пользуетесь с абстракциями и даже не понимаете, что вы это делаете. Хотите эксперимент? Мои студенты, которые видели, прошу не подсказывать. Итак, помните школу? Давно это было, у многих очень давно. Первое слагаемое плюс второе слагаемое равно сумма. Это определение сложения. Помните его? Нас так учили, мы писали от руки даже эту формулировку. Хорошо, теперь внимание, мой вопрос. Чему равно вот это? Вот такая вещь. 25. Как вы это поняли? Там же нету ни суммы, там нету двух слагаемых. Вы как-то посмотрели, но там не было плюса. Мы же сказали, что сложение – это плюс, а тут вы поняли. Понимаете? У вас мозг произвел абстрактную конструкцию. Вы сказали, что сумма здесь на самом деле – это 1 плюс 4 плюс 10 плюс 10. Взрослые э, товарищи в зале, или, может, те кого младшие братья, сестры, попробуйте, задайте своим детям. Ну, это примерно возраст примерно от 3 вот до, до 10 лет примерно. Проверьте уровень абстрактного мышления. А, как мыслит абстрактный человек здесь? Он вспомнит, что такое сумма, вспомнит, что это плюс, как-то связано, вспомнит, что может сложить первые два числа, потом добавить новый, добавить еще, добавить еще, и выполнит эти действия. И выполнит эти действия. А, Какая связь? Почему промышленная революция? Я все еще вам не ответил, вы, наверное, это ждете. Ребята, ну вы же понимаете, ребята, я привык со студентом, сейчас спросить, пожалуйста, уважаемые коллеги, гости нашего мероприятия. Математика пронизывает все. Значит, раз все развивается, то должна развиваться и математика. Даешь новым наукам и технологиям новую свою математику. Вот. И посмотрите, вот у нас вот. То, что мы проходим в школе, в университете. Вот когда это появилось. 16 век, 17, 18 век. Вопрос, какие мысли по поводу этого слова? Ничего не напоминает? Промышленная революция. Ну, примерно, да, начало, согласен. Еще что? Это примерно школьная программа плюс первый курс университета. Дальше все. Дальше почему-то это прерывается. Неужели математика после 19 века ничего не забрела? Нет. Просто дальше все идет гораздо интереснее. Смотрите, 19 век математика переломный век. С одной, стороны, с одной стороны продолжается эволюционное развитие, формализуется матан, появляется теория дифференциальных уравнений, линейная алгебра, теория групп. И математика перестает быть, как не парадоксально, наукой о числах. Она начинает заниматься структурами – векторами, матрицами, абстрактными структурами. Вот тут они перечислены, не буду вдаваться в подробности. А то вот при коллегах с МИХМАТой еще ошибусь. <свят> <свят> <свят> с другой стороны, вот и за это сразу математики прощайте меня за такую формулировку, но математики в 19 веке начинает рефлексировать. Начинает заниматься самокопанием, грубо говоря. Начинает думать, правда ли, корректно ли то, что мы делаем, каковы аксиомы математики, как в геометрии. Есть аксиом, почему у нас нет аксиом? Вообще, корректно ли все то, чем мы занимаемся? Знаете, кто подкинул масло в огонь? Это как мы Ленина в советское время вставляли в каждую книгу, а у нас год Лобачевского, значит Лобачевский должен быть в каждой презентации университета. Они скажут, что сейчас еще смотрят. Главное, что они скажут, что ты увидел. Так вот, ну, Суть, суть, что сделал Лобачевский. Пятый пустынный вклид говорил, что через точку, не на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной. Что сказал Лобачевский? Он сказал неочевидно. Но ну, он не так прям сразу сказал. Он сказал, он долго думал и понял, что неочевидно. А раз неочевидно, то можно поменять на обратное утверждение. И у него формулировка такая: через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести множество прямых, не пересекающихся с данной. И я по-моему, не ошибся, сказав, что не пересекающих, потому что у по параллельных нет. Вообще, в принципе. У него ноль. 0... Сверх не... Сверх Сверхпараллельные. Ну, видите, я вот не буду так больше делать прямих <свят> <свят> Вот, Я побоялся написать параллельные слова, поэтому сам не пересекающихся. Вот. А, то есть он что сделал? Он взял исходную аксиому, поменял ее. То есть немножко обратился и поменял основы. А... В 19 веке появляются новые математические науки, которые занимаются ровно еще, тем же самым. Это матлогика, и это теория множеств. Матлогика, правда, существовала в виде Аристотелевой логики долгое время, но вот ее математизация начала происходить уже в 19 веке. Начал этим заниматься Джордж Буль, который почему-то многим известен как муж племянницы Эвереста, географа также известный Де Август Деморган, ну а также Георг Кантер эм, формулирует эм, сейчас попутайся репетируется, наивную теорию множеств, правильно? по-моему, если я правильно помню формулировку э, теорию множеств э, которая, опять же не про числа, а про абстрактный объект эти науки начали претендовать на то чтобы быть основой математики как таковой то есть, происходит попытка сформулировать математику аксиоматически через них. Вот матлогики. Немножко, наконец-то, математика пролезает у нас. Итак, ну, самое начало матлогика – это исчезление высказываний. У нас высказывание – это некоторое утверждение, которое может быть либо истинно, либо ложно. А, например, вот, а, земля плоская – это истина или ложь? Это ложь. Ну, хотя, это если про планету, Да. Есть такая операция, называется она отрицание. Отрицание «а» или «не-а» — это отрицание высказывания. Если «а» — это «я выспался», то «не-а» — это «я не выспался». Но по мне, надеюсь, не видно. Есть такой закон, называется «законом двойного отрицания». Старый закон, очень давно известный, закон двойного отрицания. Говорит, что отрицание отрицания есть исходное утверждение. «Я не не ел» означает «я ел». И это доказательство, э, простите, это, э, этот закон является основой всех доказательств от противного. Мы в математике, вы все доказывали теоремы от противного. Ну, были теоремы, которые доказывают противного. Когда мы говорим, допустим, что это не так, получаем противоречие, означает предположение неверно, То есть это не не так, значит это так. Значит, это так. И вроде бы логично, но новая задачка. Вот пусть А это такое высказывание. Это высказывание ложно. Это истина или ложь? А видно, что вот математики, которые знают, они правильно как-то расслабились, сейчас ждут переход на следующий слайд, зная ответ на этот вопрос. Ну вы правильно задумались. Ложность. Да. То есть, как бы, если это ложь, это. А это истина, правильно? Ну, значит, я лгу, то есть это правда. Значит, правда. Во-во-во-во-во! Вы испытываете ровно то, что испытывают люди долгое время. Значит, правда. Если это правда, то значит, что это ложно. Значит, это ложь. Значит, это ложь. Ну, вы же говорите, что это правда. Но все правильно. А – это истина. Раз «а» – это истина, значит, высказывание ложно, значит, это ложь. И наоборот, если «а» – это ложь, значит, высказывание не ложно, значит, оно истинно. Это называется парадоксом. Парадокс лжеца был известен очень давно. Но суть в том, что благодаря теории множеств появилось достаточно большое количество парадоксов других, которые я не буду приводить, я не успею, некоторые я не все знаю. Но э, парадокс лжеца – это частный случай расловского парадокса про про теорию множеств. Один из его парадоксов. Так, это что? Подождите, вы теперь поймите, что получилось. Это что получается? Есть операция логическая, являющаяся основой математического доказательства противного. И тут выясняется, что она не работает. Что она не всегда дает правильный ответ. Мы про математику говорим, мы не про... у нас нет истории, разные трактовки событий тех лет. Это математика, точная наука. И кризис, наступает некоторый кризис оснований. Это действительно э, историческое событие, кризис оснований математики, когда в математике происходит раскол на несколько школ. Я еще раз говорю, это математика. То есть что такое раскол в арифметике, это невозможно, даже непредставимо, но в математике происходит раскол на несколько э, направлений. И самыми главными из них, ну самыми не главными, а скорее ключевыми, наверное, сыгравшими свою роль, э, стали два из них. Формалисты, это одни, и интуиционисты, это другие. Формалиста возглавлял великий математик, великий человек э, Давид Гилберт который сформулировал те самые 20 проблем Гилберта. Что говорили формалисты? Вот сейчас начинаются слайды, математикам не смотреть. Я пытаюсь по-простому объяснять, потому что могу ошибиться в слове, и уже будет неправильно. Формалисты говорили, что достаточно строить корректные логические системы, аккуратно обходя парадоксы, и мы справимся. И школа Гилберта, в которую входили и Акерман, известный ученый, и Фон Нейман, автор архитектуры компьютеров будущий, они, говорили, они были приверженцами этой школы, школы формализма. Когда э, э, э, Гилберт говорил: мы сможем победить все проблемы, строя э, логические системы именно так, формальные логические системы. Их противники, интуиционисты, э, во главе с э, Ледином Брауром, там была голландская школа одной из самых активных. Они сказали, математика конструктивная, и за символами должен быть смысл. Семантика для программистов. Это они, это они начали, да. Они сказали, что это абстрактные построения, которые должны иметь некоторый смысл. Истинность высказывания должна быть конструктивной. Или даже в каком-то смысле вычислимой. Но это может быть сложно для тех, кто с математикой не знаком, Вот поэтому следующий слайд прям вообще математику не смотреть. Вот. значит, Я просто, я скажем, я передаю вот дух. Вот однажды я вроде успеваю по регламенту, я был на одной презентации французского ученого, а он очень здорово переходит от правил инженерного образования к физике, потом в алгебраическую геометрию, потом в мат-логику, потом обратно в педагогику. И я подхожу к нему, я говорю стыдные слова для себя в своей жизни, я говорю, простите, профессор Лемиоте, могу... Могу вот как бы вот вашу идею, как бы вот математику вот, не понять, но вот общий посыл понять и использовать. Он сказал: да, вот, поэтому это об этом. Смотрите: вот А плюс Б формальный подход. А это нечто корректное, и Б это нечто корректное. И если плюс между ними разрешен, то А и Б тоже корректная операция. То есть мы говорим про формализмы, про формальные системы. Так можно, так можно. И значит, вот это можно, значит, это выводимо, как, говорит, как говорят в формальной системе. Интуиционистский подход говорит, что сначала надо разобраться, что же такое А и Б Затем разобраться, применим ли к ним плюс в конструктивном смысле То есть можно ли его посчитать Если можно, то тогда А плюс Б тоже корректно В смысле имеет смысл Разрешено, имеет смысл Было еще две школы, это логицисты и теоретика множественная школа Но они были на втором плане ну, сказать, что это была война, ничего не сказать, потому что причем главным военным деятелем был Гилберт, вот этот вот мужчина в шляпе, который ну, заголовок молодежь поймет, там реально так и происходило. То есть действительно, одна школа воевала против другой. Когда Гилберт, это цитата из Гилберта, они стремятся разрушить, изуродовать математику. Они стремятся забрать у математиков закон с ученого третьего. Это все равно, что забрать у астронома телескоп. Это говорил Гилберт, говоря, что мы, формалисты, отстоим свое. Мы дойдем, мы сможем все сформулировать. И вроде большинство его поддерживало. Пока в 1931 году австрийский математик Курт Геодель не показал, не доказал теорему о неполноте. Выяснилось что какую бы хорошую формальную логическую систему мы не построили, в ней получится сформулировать вроде как истинное выражение, которое не удастся доказать. Интуиционисты такие, ха-ха, <смех> понимаете, это был большой удар по школе Гилберта, и это не значит, что это неправильно, поймите, что это не значит, что все разрушилось. И интуиционисты все равно остались, но это был большой удар как бы по приверженцам такого подхода. Значит, интуиционисты все-таки были в чем-то правы. Но почему нам это важно? Вы помните, у меня выделено здесь было слово вычисляться, алгоритм, конструктивное. Что-то такое уже близкое, да? Близкое к IT. Близкое к программированию. А интуиционизм нашел как бы такой конструктивизм. Он говорит, что должно строиться, должно формализовываться в виде шага, последовательности действий, последовательности шагов, алгоритм. И с этой точки зрения происходит пересмотр подхода к понятию функции. Помните функции в пятом классе? Функция — это у нас э, каждому аргументу сопоставлено единственное значение функции. Это определение у меня было оно в пятом классе лично. Теперь функция — это то, что можно вычислить. Должен быть обязательно алгоритм, как эту функцию посчитать. Вот у меня написано «последний шагов», слово «алгоритм» я произношу, но на самом деле оно выделено в отдельный слайд. Просто на всякий случай напоминаю, что алгоритм — это арабское слово, названное в честь арабского математика, арабского, простите, харизмского математика, аль хорезми Хорезма — это пример на территории Узбекистана нынешнего. Благодаря аль-хоразми мы знаем такие слова, как цифр, шифр, цифра, шифр, алгебра, заметьте, это одно и то же слово, причем. Оно же сайфер, оно же сайбер в каком-то смысле. А, так вот, алгоритм. Но раз у нас есть алгоритм, надо как-то его описать, чтобы можно было эту функцию посчитать. И одно дело, можно словами описать этот алгоритм. Это называется интуитивная вычислимость. Но после а, кризиса не все доверяют словам. Раз у нас такие возможные вещи, как парадокс, они а Значит, нужны формальные конструкции и целая плеядам великих математиков начала 20 века строить свои формальные системы. Это Клини, это Чорч. Тут, кстати, не только Клини, тут как раз Гёдель, Чорч и Клини. скорее их. Вот Тут не совсем ошибочка небольшая. Клини просто очень большой был методист и систематизировал очень многие результаты и доказал очень многие важные теоремы. Но не только Клини, конечно же. Лямбдовыражение Чорча, нормальные алгоритмы Андрея Маркова и машины Тьюринга. Вы смотрели фильм «Игру в имитацию», не все, там выдумка, но и не все правда. Алан Тьюринг, великого английского математика. И вот про машину Тьюринга. Машина Тьюринга, которую придумал Тьюринг, это абстрактное вычислительное устройство. Абстрактное вычислительное устройство, которое вот из чего состоит. Ну, вот такое изображали, но ее нет в природе. Это абстрактная машина, она на бумаге. Но, тем не менее, она конструктивна. У нее есть... Алфавит, какие символы можно на вход подать, то есть как я формулирую аргументы, можно ли там цифры писать, буквы и так далее. У нее есть состояние, это ее память. Так, я прошла этот символ или нет, или там я нахожусь в таком-то режиме. Скорее, это может стать режимом работы. Это более удачный термин для вас, для понимания. Лента, бесконечная лента, которая сдвлена на ячейке. Есть считывающая головку. Вот тут это такой телескоп. И программа работы машины тюринга. такая таблица, которая говорит... Я в каждый момент времени считываю один символ и смотрю, в каком состоянии я нахожусь. И тогда я решаю, куда мне перейти считывать влево, вправо или стоять на месте, какой символ мне записать на то место, где я нахожусь и в какое состояние перейти. Конструктивная вычислительная модель на бумаге. Это очень похоже уже да, на вычислителя. Вот эта функция, которая тут представлена, x плюс 1. Выглядит работа машины так. Вроде пока успеваю. Вот начальное состояние S1. Вот мы смотрим. Это число 101, но это двоичный код числа 5. То есть как бы это для тех, кто двоичную систему не знает, система, где нет цифр, кроме 0 и единицы. То есть 1 плюс 1 будет уже 10. Смотрите, вот 101. Мы находимся здесь, в состоянии S1. Что нам надо? Нам надо добраться до конца, прибавить единичку. Я не буду разбирать. Вы меня позволите, простите, просто во времени. Но то есть суть в том, что мы пошагово, Смотря на какое состояние мы находимся, мы анализируем символ и принимаем решение. Видите, в состоянии s1 мы дошли до конца, в состоянии s2 мы находимся на краю слова, вот там и надо складывать. Там мы делаем плюс 1. Дальше мы переходим на следующую ячейку. Тут у нас 0, но это один в уме. Мы говорим, что если 1 в уме, то мы ставим единицу. В итоге получается 1, 1, 0. Ну, то есть это число 6. Вот это плюс один функция, сформулирована на машине Тюринга. Смотрите, никакой математики машина Тюринга не делает. Это чисто формальные вещи. Посмотри на символ, посмотри на состояние, перейди в новое состояние, запиши символ и перейди по ячейке куда-то. Это программа работы. Так вот, Чордж вместе с Тюрингом сформулировали такой тезис, что любой интуитивно вычислимый алгоритм можно сделать на машине Тюринга. Это не теорема, а потому что это, ну... Ну, это недоказуемо, потому что мы говорим про то, что вычислим в голове. Но, тем не менее, него не опровергли. И вот написание программ для машины Тюринга, ну, что-то такое похоже на программирование. Но тогда так еще не говорили. Прикол в другом. Программа — это текст. И можно выписать все вот эти символы в одну строчку, а эту строчку можно подать на вход другой машины Тюринга, такой специальной которая работает не просто превращая вход в выход. Она делает следующее. Она, получая код другой машины Тюринга себе на ленту, моделирует ее работу на своих входных данных. Получается, что эта машина Тюринга может выполнять любую другую машину Тюринга. Она называется универсальной машиной Тюринга. И Тюринг в 1949 году доказал теорему о универсальной машине, которая говорит о том, что она есть. Она существует. Он ее построил конструктивно в своей работе 49-го или 8 го, 9 -го все года, по-моему. Надо пересмотреть. Писал по памяти, если честно. Так вот. Итак, еще раз. В нем. Самый важный момент. Есть машина, которая Тьюринга. Вы видели? Вот такая табличка. Она решала конкретно задачу плюс один к числу. Но можно взять универсальную машину. И на ней можно запускать все алгоритмы. Надо всего лишь правильно формулировать вот этот код. Вот такой код надо уметь правильно текстово формулировать, подавать нам вход ленте, и все. А машина-то у нас одна. Вот это универсальная машина. Ничего не напоминает одно устройство, много алгоритмов, код программы. Да это же программирование. Да это же наша деятельность с вами. Так вот, теорема в универсальной машине Тюринга – это математическое обоснование нашей с вами деятельности как программиста. Получается, что нам не нужно кучу устройств для каждой задачи. Здесь у меня была старая версия, арифмометр нарисован, я его убрал. Он бы такой один был непрекаянный. А... Я успеваю, две минуты еще буквально. А нам не нужно строить кучу разных устройств для каждого алгоритма. Нам достаточно одного вычислителя, по-английски компьютер. Который может выполнять программы, записанные на определенном языке. Получается, нужны люди, которые могут просто писать эти программы. Половина из аудитории это делали хотя бы раз в жизни. Наверное. Писали программы. Дело за малым. Нужны электронные устройства, которые могут реализовывать универсальную машину, но они уже были построены. Как ни странно, несмотря на теорему, уже давно существовали вычислительные устройства. Просто в 1949 году стало понятно, что на них можно делать все. Потому что еще в 1930-е годы Чарльз Бэбич придумал машину аналитическую, вычислительную. Он там придумал память. Вот вывод. Арифметическое устройство, но не смог ее реализовать. Почему? Технологий не было. Вторая промышленная революция еще не до конца отработала. Но через какое-то время, время пришло, и очень много сыграл еще здесь э, большую роль. Ада Лавлес, первый программист, девушка, первый программист, дочка поэта Байрона. Первый программист, которая написала для э, машины Бебиджа программу. Она придумала, между прочим, понятие цикла и ячейка памяти. В 19 веке, в 40-е годы. Ну и раз есть вторая промышленная революция, которая теперь развилась и дала электрическую промышленность и электронную промышленность, то уже началась третья, вовсю. И появляются вычислительные устройства одно за другим. Конечно, и война здесь очень сильно влияет на развитие технологий, не секрет. И одновременно и в Германии, и на Западе возникает устройство, в том числе знаменитый колосс Тьюринга, вот он здесь изображен, с помощью этого колосса Тюрем взломал Enigma, немецкую шифровальную машину, и стало возможным английской разведке читать донесения немецкого командования. Это Конрад Цузес с прототипом своей машины, вычислительной, а это Эниак, один из первых компьютеров США. Ну и через какое-то время появились первые компьютеры и в Советском Союзе, хотя предпосылки были еще раньше. Но не стоит говорить, как кибернетика развивался в советское время, первое время, это, я думаю, многие знают. Получается. Кризис математики привел к формализации понятия алгоритм. Вторая промышленная революция привела к появлению технологий, позволяющих реализовать такие электронные устройства. А тезис Чорча Тюринга и универсальные машины Тюринга дали нам обоснование тому, что можно на этих устройствах программировать. И во всех случаях решающую роль сыграли математики. И математики были первыми программистами. Потому что программа — это такая же абстрактная конструкция, которой мы, математики привыкли. Что? Еще одна абстрактная конструкция. Это последний слайд. Все в порядке. Я просто организатором говорю. Посмотрите. Вот функция y равно x плюс 1. А тут считали x, присвоили значение y, вот это x плюс 1, и вывели на экран. Что-то более сложное. Сумма всех чисел от a1 до an. А здесь мы говорим, что есть массив из чисел, и применяем к нему функцию x плюс y. Лямбда это то, что придумал Чорч, кстати говоря. Это тоже нашло отражение в программировании. Целую лекцию можно по этому вопросу делать. Тем не менее, имейте в виду, программирование это все такая же математика. И, только мы, и именно математики привели наш мир к тому, что у нас сейчас все вот это, все вот это есть. Спасибо.